Хей, hey, люди, посещающие курсы психотерапии Немиркин, большое спасибо за всю ту любовь, которую вы нам дарите. Ваша постоянная поддержка помогла нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Сразу оговорюсь, что данное видео предназначено исключительно для образовательных целей и не предназначено для самодиагностики признаков или симптомов эмоционального истощения. Если вы можете отнести себя к какому-либо из признаков, описанных в этом видео, мы рекомендуем вам поговорить со своим врачом и при необходимости обратиться за медицинской помощью. С учетом сказанного давайте продолжим. Одолевают ли вас жизненные стрессы? Испытываете ли вы чувство тревоги, когда испытываете подобный стресс? Испытывать ежедневный стресс и тревогу – это нормально, но со временем хронический стресс может нанести вред вашему организму. Эмоциональное истощение вызывается длительным периодом чрезмерного стресса, как от личного стресса дома, так и от стресса, связанного с работой или учебой. Дэвид Баллард из Американской психологической ассоциации описывает выгорание как длительный период времени, когда человек испытывает истощение и отсутствие интереса к чему-либо, что приводит к снижению его работоспособности. Эмоциональное истощение у разных людей проявляется по-разному. И важно отметить, что то, что может быть стрессом для одного человека, может быть более управляемым для другого. Если вы столкнулись с проблемой выгорания и эмоционального истощения, то понимание того, что вызывает у вас стресс, поможет вам справиться с ним. Вот восемь вещей, которые могут привести к эмоциональному истощению. Первое – среда с высоким давлением. Имеете ли вы дело с родителями или учителями, у которых завышенные ожидания? Или, возможно, вы работаете с начальником, который слишком требователен? Те, у кого требовательные родители, рабочее место и школьная среда, а также те, кто работает полицейскими, медсестрами, социальными работниками и учителями, могут быть более подвержены риску эмоционального истощения и выгорания, чем другие. Например, профессора медицины на ранних этапах своей карьеры демонстрируют более высокие показатели эмоционального истощения и риска выгорания. Согласно исследованию, проведенному в 2014 году в Нидерландах, исследования показывают, что люди с высокими требованиями к производительности и те, кто занят мыслями о работе и учебе в свободное время, больше подвержены риску эмоционального истощения. Во-вторых, работа и учеба в течение долгих часов. Сколько часов в день вы работаете или учитесь? Многочасовая работа и учеба могут иметь некоторые преимущества с точки зрения финансовой или интеллектуальной выгоды. Но это не значит, что она не влияет на ваше эмоциональное благополучие. Если вы слишком много работаете или слишком много учитесь, вы жертвуете качественным временем, которое вы могли бы провести с друзьями и семьей. Вы также упускаете свои личные увлечения и время для отдыха. Отсутствие баланса может привести к эмоциональному истощению, а не к поддержанию правильной учебной жизни или баланса между работой и личной жизнью. Номер три. Финансовый стресс или бедность. Часто ли вы беспокоитесь о необходимости оплачивать счета, жилье, автомобиль, продукты и еду? Все это жизненно необходимые вещи, и они часто стоят недешево. Если вы беспокоитесь о деньгах, это может стать серьезным фактором, который приведет вас к эмоциональному истощению. Это особенно верно, если вам приходится работать большее количество часов или подрабатывать, чтобы свести концы с концами. Вы можете застрять, чувствуя, что у вас слишком мало личных ресурсов, таких как статус, деньги или поддержка. Номер четыре. Жизнь с хроническим заболеванием, состоянием здоровья или травмой. Борьба с болезнью или травмой может быть изнурительной сама по себе особенно если она мешает вашей повседневной жизни и способности функционировать так, как вам хотелось бы. Некоторые заболевания могут оказывать значительное физическое воздействие на вас, что может привести к эмоциональному истощению, особенно если вам трудно справляться с этим состоянием или если у вас мало поддержки. Номер 5. Перфекционизм. Если вы относитесь к тем, кто стремится к перфекционизму, то вы можете испытывать эмоциональное истощение и выгорание в одной или нескольких областях вашей жизни. Многочисленные исследования показали, что перфекционизм подвергает вас риску выгорания из-за чрезмерного давления, которому вы себя подвергаете. Возможно, вы справляетесь с чрезмерным стрессом, беря на себя больше, чем можете с комфортом справиться. Номер 6. Одиночество. Вы окружены людьми в своей жизни, но все равно чувствуете себя одиноким? Одиночество может усиливать чувство эмоционального истощения, потому что, когда у вас мало близких отношений, вам не с кем поделиться своими чувствами. Исследования показывают, что укрепление социальных отношений может помочь потенциально меньше, чем пагубные последствия выгорания, способствуя сопротивляемости и чувству большего благополучия. Номер семь – плохой уход за собой. Достаточно ли вы спите по ночам? Занимаетесь ли вы физическими упражнениями и здоровым питанием? Если вы испытываете трудности с личным благополучием и уходом за собой, это также может сыграть свою роль в эмоциональном истощении. Например, некоторые исследования связывают недостаточный сон с повышенным риском выгорания. Чрезмерное употребление алкоголя или наркотиков также может увеличить этот риск, особенно если вы используете их вместо более конструктивных методов преодоления трудностей. И номер восемь – значительные жизненные перемены. Вы пережили разрыв отношений, развод или смерть близкого человека. Значительные жизненные перемены могут вергнуть вас в их эмоций и ситуации, некоторые из которых вы, возможно, никогда не испытывали раньше. Чтобы справиться с высоким уровнем стресса, вы можете прибегнуть к вредным стратегиям преодоления, таким как наркотики или алкоголь. Периоды чрезмерного стресса могут привести к эмоциональному истощению. Поэтому, если вы обратите внимание на некоторые из этих симптомов, это поможет вам принять меры по их устранению. Изменение образа жизни с помощью методов снижения стресса может помочь.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 Не забудьте нажать на кнопку подписки и уведомления на иконке для получения новых видео на канале Немиркин. Супер спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.